Всем привет, дорогие друзья С вами, как обычно, Вуди Добро пожаловать на обзор Варкапа в, в, в, в Хотел сказать 800 к, к счастью пока нет 384 НИБ, Стрейф Рокет 1 Почему Стрейф? Непонятно Возможно, потому что здесь у нас есть Стрейф, у нас есть Рокет, у нас есть 1, 1 равняется Числу Роутов На этой карте, поехали, посмотрим Итак, Сначала просто пробежим а, Карта интересная Сначала просто бежим Не надо говорить, что там слик Там нету слика Мы, не, мы ничего не знаем Мы бежим-бежим Ничего не понятно Можно вот сюда наверх забраться Я без мапа, А давайте с девмапом Девмапом Очень классный, кстати Довелшот там очень оригинальный так, И мы, кстати, замечаем, когда заходим на карту У нас один фраг Здесь, кстати, просто рампа выкутришная Очень интересно Да, можно, нав... можно наверх сюда забраться Мы забираемся Мы видим волшебное ничего Очень интересно, очень интересно Здесь что у нас Здесь тоже нету слика, мы ничего еще не знаем Здесь ничего нету Все пусто Обманул маппер Ловушка Джокера Обманули нас и возвращаемся на старт, да? да? Ладно, давайте пробежим дальше Что у нас внизу на карте есть? Что у нас внизу-внизу? Внизу рампочки Внизу рампочки И есть проходик Вот такой вот проходик Дают 200 ракет А здесь у нас слик Ничего себе Здесь как будто бы логично, что слик, да? А там как-то там нету слика Дают 200 ракет Дают батлсьют Здесь у нас рампа Точнее, две рампы Которые нам, наверное, надо использовать Я не знаю, давайте посмотрим Сделаем вид, что я долетел У меня было достаточно скорости Прилетаем сюда, здесь у нас Телепортов нет а Где телепорты? Телепорты? Нет А где триггеры? Триггеры? Я не вижу триггер Ничего страшного, ладно Здесь, оказывается, тоже слик Ничего себе И это все надо сликать а финиш-то где? А, а где? А вот, а вот, вот и cheats are enabled. Ну, бывает. Такая вот карта. А, а, вот такая вот. То есть у нас здесь стрейф часть из слика. Мы про слик не знаем. Набираем скорость. Падаем, наверное, на рампу. Падаем сюда. Стреляем, ракеты, сликаем. Пролетаем мимо рампы, потому что у нас было слишком много скорости Просто слишком много, Овер скорость была Попадаем сюда, здесь также сликаем И вот таким образом можем финишить 25.9, неплохой результат, я считаю Какое место я занял? Последнее, 33 я занял, классно Такая вот карта, э, в общем э, Сразу кину небольшой огород мапперу Димон, может быть, меня поддержит Зачем делать старт вот такой текстурой Если у него дальше точно такая же текстура, но она слик Это очень интересный вопрос То есть изначально ты считаешь Типа, то есть ты можешь догадаться, что здесь слик Потому что наверху там такой же, такая же текстура слик А здесь вообще другая текстура слика То есть как-то очень непоследовательно, по-моему это получается В общем-то Что по роутам, да? Вот опять дерет диван, ничего страшного Вот Все в порядке а В общем-то, что по роутам Мы, Значит, нам надо сделать Очень красивый первый прыжок Телегранный, чтобы попасть на слик Здесь падаем на слик, выбиваем Примерно 1400 Я, наверное, не выбью Потому что я только проснулся Всем привет, я только проснулся Потом падаем в дырышку. Скорее всего, не делаем две ракеты, делаем одну ракету. Из выхода сразу стреляем ракет. Можно даже успеть два. И вот у нас 2 триста. И здесь самое интересное начинается, на мой взгляд. То есть после того, как мы расстреляли все ракеты. Здесь у нас дилемма. Куда падать, как какать, где стрелять, как стрелять и так далее. Для себя я когда ее играл, мы с Дракониксом играли ее в онлайне, и оба прыгали полчаса, наверное, с рейфом, ну грубо говоря, полчаса. Потом пришел Анх и такой, о, а там слик на старте, ребят, типа очень классно. Анх, спасибо, лучше бы об этом нам более явно сказал Нибит. Ну ничего страшного, возможно, Нибит а, просто что-нибудь забыл. Ладно, не не будем, не будем разговаривать смешное про Нибита. В общем. Что мы здесь делаем? У нас несколько вариантов. Если мы, значит, если так получается, по спейсингу у нас... Что? Вот. Не ходи сюда, пожалуйста. Если так получается у нас по спейсингу, что мы стреляем ракету вниз, как бы, и толкаем себя вниз, и приземляемся примерно вот здесь, да, где-то. То есть мы... Или даже вот здесь то мы здесь под себяшку смысла нет кидать, потому что мы не заскинем вот эту стену. Следовательно, мы поворачиваем и кидаем под себяшку на рампу уже. А с этой под себяшки мы следующую ракету где-нибудь там стреляем, себя в финиш, и все хорошо. Но э, это не очень удачный вариант. Почему? Потому что мы как бы отдаляем... Как бы свой рокет, мы дилеем этот рокет А вот этот рокет, чем быстрее, по идее, ты его стрельнешь Вот после вот этой зоны Чем быстрее его тут стрельнешь, тем как бы быстрее тайм, соответственно, да? Возможно, я по роутам, я, возможно, ошибаюсь Возможно, мы увидим что-то невероятное Но я очень сомневаюсь <coughs> В общем-то, нам нужно подобрать такую скорость Такие углы с последней ракеты Чтобы приземляться вот на вот эту перилку и с этой перилки делать подсевяшку. И с этой подсевяшки мы летим чуть-чуть вверх. И потом следующей ракетой добиваем себя на финиш. Вот такие вот роуты. А... Как сделать тайм быстрее? Почему у кого-то быстро, у кого-то нет? Это очень простой вопрос. Потому что здесь есть слик. На слике не всем... Не только лишь все могут выбивать, у меня кот залез за монитор, его надо срочно оттуда убрать. Я прошу прощения, он какой-то сегодня. Он какой-то очень странный. Он вчера у меня монитор чуть не опрокинул, представляете, сегодня могло бы не быть обзора. Он вчера туда залез и своей жопой что-то там трется, что-то с правдами делает. И чуть не опрокинул, теперь монитор не поставишь как было. Обзор зрения где? Вот тут Так а, Слик Очень техничная тема Нужно выбивать, вот, например, 1300 Я не, я не помню конкретно спейсинг Но тут Приколы в том, что Нужно, в общем-то, падать сразу Туда, в дырочку, сверху То есть вот мы делаем здесь прыжок Мы поворачиваем и сразу в дырочку падаем При этом ракету А где триггер? А, вот триггер Ничего себе, здесь есть триггеры при этом триггер как бы вот тут, а мы падаем вот где-то вот здесь Примерно, да, может даже дальше И при падении у нас много скорости, у нас много вертикальной скорости Горизонтальной скорости, нам тепло и приятно в этом месте Поэтому мы просто стреляем ракету с ГБ То есть мы не прыгаем, здесь слик Мы стреляем ракету, не обязательно даже уметь делать ГБ Мы просто ее стреляем, скользим по рампе, набираем может быть, пару сотен упсов. Ну, может, не пару сотен. От рампы, наверное, соточку, полтинничек мы набираем. И дальше просто сликаем. То есть, здесь вообще рокет никуда не воткнуть. А вот как поступать вот с этим моментом, это тоже очень интересно. Вообще, на самом деле, тут каждый, я думаю, сам должен найти для себя более удобный путь. Потому что рампа поставлена далеко от потолка. Непонятно зачем, учитывая, что здесь много скорости. Возможно, для вк 3 с другой стороны, VQ-3 могли бы вообще не использовать эту рампу, верхнюю я имею в виду, И, скорее всего, нормальный роут VQ-3, либо, либо очень быстрый, чтобы ее использовать, либо ее не использовать, потому что это медленно а, В общем, какие тут варианты? Мы тут делаем джамп, мы отстреливаемся в сторону Возможно, у нас, если мы очень точные, то мы делаем джамп. А это рампа слик, кстати, держу в курсе. Да, я забыл сказать просто. Отстреливаемся в сторону, и вторая ракета у нас где-то от стены получается. И, в принципе, нормально. Можно жить. Но! <coughs> Также, если у нас много скорости, мы можем без прыжка, точнее, без даблджампа, мы можем <coughs> попробовать долететь до этой рампы и успеть отстрелиться. Если у нас не очень много скорости, точнее. Но, если у нас очень много скорости, то мы просто делаем даблджамп, стреляем вверх. От этой рампы мы спокойно ждем, пока нас откинет. И потом от потолка с кнопочкой назад отстреливаемся прямо в телепорт. Ну, и с телепорта я, собственно, уже показывал. Примерно это вот так вот выглядит. Кайфово? Кайфово. Все. Вот, так, вот такая вот карта. Что еще могу сказать? А, ну вот это вот тоже слик Я на самом деле не уверен, что его надо использовать Возможно, Анх его использовал Посмотреть дамки будет очень интересно Что люди придумали, что люди нашли здесь уже, здесь уже нужно более филигранное исполнение Просто вот здесь, например, если я падаю Вот я 1400 выбил, да? При том, что я упал в принципе на центр Но так как это рампа и очень мало здесь А я вообще разговариваю? Все идет? Все идет отлично Здравствуйте, всем здравствуйте если я падаю, так как это рампа, я очень быстро с нее как бы соскальзываю И не успеваю набрать нормальной скорости Поэтому вот эти 1400, их проще набрать с, как бы с первого слика И дальше просто продолжать прыгать Почему я перелетаю, я понять не могу Я вроде, не знаю, может я что-то делаю не так Допустим Ну вот типа того вот. И это да, это очень классная вот эта тоже штучка Она всегда помогает нам для прохождения Нибит меня спрашивал, когда делал эту карту Говорит, слушай, нужно как-то помочь игрокам Я говорю, поставь какую-то хуйню возле рампы Обязательно все получится И вот и все получилось, представляете Ладно, может, не, карта прикольная, карта динамичная Я, возможно, зря тут на Нибита наговариваю Но тут она, мне кажется, очень сырая, не очень потащенная Поэтому не очень приятно в целом находиться на такой карте знаете, как будто... Ладно, я не буду говорить шутки про кто-то. Вот мы ждем, мы отстреливаемся, 1100. Здесь две ракеты, сликаем, сликаем. попадаем на рампы, на булдыгу вот эту. И все. То есть мы не, мы не... Мы попали, но мы не сделали под себяшку. Из-за этого наш тайм становится гораздо хуже. Возможно, ребята найдут, нашли, сделали очень классный, невероятный роуд. Как бы знать, как бы знать. Так, ну демок очень много, то есть в Экутри у нас вот столько демок от ЦПМ. Посмотрите, у нас вот столько демок в ЦПМ. Очень интересно. Так, Кузгух. Опа. Так, Кузгух. Суктуфкар 369. Почти температура здорового человека. Поздравляю, Кузгуха. Так, вообще Кузгуху рекомендуется начинать каждую карту с хорошего Circle Джампа, потому что Circle Jump это основа и вообще вот это все. Еще я очень хочу пить. А, ракету желательно стрелять. Ой, это, это, это неплохая. Это неплохая. Отстрелился от этой, от верхней штучки. Это, конечно, я, я не уверен, что так именно планировалось. Потому что это выглядит очень рандомно. Ну да, ну Кузгуху я могу разве что порекомендовать две вещи. Если он хочет хорошо играть ракеты, надо просто забить на варкапы, например, забить на все варкапы и играть просто ракетраны, там, недельку-другую, просто вот подряд берешь, там, пишешь в поиске ракеты, и все, что на ракеты, все играешь. И начинать свой, любую свою карту с хорошего Circle джампа. То есть вот это вот. Всем покажем, чтобы Кузбуху было немнож... немножечко стыдно. 471 это не сёркал. Это... И по движениям это тоже не сёркал. Тем не менее, карта хорошая, прой... точнее, пройдена хорошо. И без каких-то помарок. Более того, там даже прикольные есть отстрелы. Так, GH High из Литвы, да? GH High на стриме у нас бывает. Очень приятно, здравствуйте. Вот, уже сёркал какой-то, уже какое-то подобие. Здесь в ЭКУ-3, наверное, слик не очень юзабелен. Как здесь в ЭКУ-3 прыгать, я тоже не знаю, но давайте все вместе узнаем. Так, неплохие ракеты, отстрелился от рампы. Тоже отсюда. Интересно, то есть это роут именно. Очень интересно. Так, побыстрее к стене, все верно. Ну, углы с ракет не очень э, хорошие. Это все фиксится тем, что ты играешь просто больше. В дефраге много, типа, механика, много фиксится из базового. Фиксится тем, что ты просто играешь больше. В целом демка, опять же, приятная, хорошая, чистенькая. Почти помарок нету, почти, но неплохо, неплохо. Так, коз из USA. Boyfriendless. Использовал коз слик. Э, Более бодренькое прохождение, меньше остановок. Мне кажется, ракету одну можно было быстрее О, 2 x, красиво, красиво Вот, вот 2Х, то есть можно было и 3 Я не уверен, что он э, прямо словил хорошо ее э. ну, Почти, почти Хорошая, опять же хорошая без помарочек особо, чисто на финише Ну и как-то вот с ракетами Не очень уверенно себя чувствует Коз. я считаю Так, Рейвен Из Саут-Джорджа. Так, слик не использовал Ну слик в кутре, наверное, мало смысла прям использовать Так, здесь прям очень много скорости Очень хорошо, хорошие грунт фреймы Очень хорошая, хорошая ранняя ракета Еще ракета на тысячу Опять же, не очень хорошо, на мой взгляд, поймал Потому что была скорость тысячи Чая тысяча пятьдесят Так, очень много скорости на выходе здесь И... Ну, кстати, вот финиш, да, на ВК-3 Это можно было даже в ЦПМ еще увидеть, что финиш ВК-3 Ну, как бы, тут ну... <рис> Такое Так, э, Комполомус 26.0 Ничего себе, Комполомус играет ракеты Кто бы мог подумать Хорошие, хорошие Так, типа 3x. Ну, ладно. Ну, в целом, оверейдж, так сказать, скорость в этой зоне сликовой в сликовой кишке была очень маленькая, пройдена хорошо, но вот эта оверейдж скорость, она просто убила весь тайм, который Комполомус хотел сделать. Это, конечно, да. То есть нужно... Ну, я, наверное, всегда говорил и буду говорить. Любую надо... Типа, что? Надо стараться лучше везде, вот чё Если ты просто пролетел, типа вот Его ошибка в том, что он сделал рокет-джамп там в кишке Он типа, да, он срезал угол, но в итоге у него аверрейдж скорость там снизилась в два раза То есть посмотреть, как Рейвен там пролетел и как Комполомус пролетел Это небо и земля вообще Так, ладно, 25.7 флан Не знаю, кто это, никто не пишет Пишите в комментариях, кто такой флан, будет очень приятно Не очень понятно Так, ракет... Вот, словил Хорошо, красиво Прям ракет спам получился Не очень понятно была ракета в рампу Но в целом нормально Ракеты спиной Это всегда почетно Под себяшечкой Это тоже почетно Чуть-чуть не долетел Но бывает Потерял из-за того, что зацепил по-другому финиш Наверное, соточки две В целом прохождение хорошее Удивил Немножко удивил Это приятно Так, 25,3 хулиган Селичаем. Так, неплохой стрейф. Опять же, дилей ракеты, потому что 2х, да? С другой стороны, как бы, ну, этот дилей, он не особо важный, я думаю. То есть, ракету можно и пульдуть. Так, 1400. Ой, ну вот это нормально, кстати. То есть, пал на рампу, чтобы ракетджамп можно было не делать. И с рампы уже набрал скорость. Нормально, нормально. Прохождение хорошее, ничего не могу сказать, никаких корректировок нет. Хулиган продолжает нас радовать. Так, хэппи-гришка. Хэппи-гришка зачастил тоже к нам на стрим. Когда стрим, хэппи-гришка? С другой стороны ты спросишь, когда стрим вуди. Я скажу, что я не знаю. Так, 500х, поехали. Ой, ой, хорошо как. Вот если бы не врезался. Да, это было очень хорошо. Так, решил по низу, в целом можно, да, там попробовать использовать слик, хороший ракет-джамп, если бы чуть-чуть ракет сделал похуже, то уже бы зафейлил Хорошо, рисково, рисково, но в целом можно попробовать вот этот слик как раз А что такое? Этот слик использовать на, на рампе, который на, на старте Можно его попробовать использовать в Q3, не знаю, москаль у нас в Q3 в последнее время ебошит Посмотрим. Москаль, вот, я ему говорил Старайся лучше. Я ему Я приходил к нему, пиздил его сменкой Видите, какой результат хороший Так, Пашка из Петербурга Поехали. А кто такой Пашка? Пашка это Рантрейф. Рантрейф-то ты? Так, типа Полтора Х. Главное залететь Все в порядке Рокеты неплохие, но О, от этой штучки Тоже с джампа. В целом неплохо Над углами ракет надо поработать Так, Драконикс 23.8 На этот раз в центре списка Так, использовался Слик Интересный спейсинг здесь ой, есть... вот так вот со, со скальзыванием Нормально, это хорошо, это качественно Тоже ракета наверх Не словилась ракета, к сожалению Ну, расположение ракет в кишке было не очень удачным, потому что в целом последнюю ракету как-то пришлось криво выкинуть, и получилось не тысяча там триста, а тысяча Плюс не поймал ракету, ну и все. А так старт, спейсинг старта очень хороший, мне очень понравилось, вот такое соскальзывание, возможно это топовый старт. Как знать, как знать, Маскаль покажет. Ну, демка хорошая, конечно. Но ракеты не очень удачно расположил. Так, радио Каала. Слишком много граунд-фреймов. Мне кажется, Авераги скорость немножко меньше с таким количеством граунд-фреймов. Это не всегда выгодно. Вот, 1500, вот, вот примерно такие ракеты Там, типа, там не то, что не, немного неудачное в Драконикса было Там он один ракет не выпустил, потому что, видимо, думал, под КД не подойдет Но с этим надо было что-то делать, конечно Возможно, он забил, возможно, нет Мы этого не знаем, два фрейма, между прочим, быстрее Но у Драконикса старт дичайший, конечно, хороший 23.4, existence Кто это? Томми Сенат, кто такой existence? Сенат? Кто это? Почему то миссия надо, для меня все еще один человек, помогите Так, ну, ну неплохой старт, надо смотреть, чек, конечно, 8, 8. Ракету кинул повыше, ракету словил Ракетка тут, ракетка тут, ракетка тут, 1300 Можно было, мне кажется, не торопиться с ракетой залететь на сликовую рампу Если кто-то знал, что это слик и попробовать оттуда отстрелиться, типа... Я не уверен, что там по высоте будет, но это надо тестить, конечно. Возможно, я ошибаюсь, конечно же. Конечно же, я ошибаюсь. Так, Антон Петрович, добрый вечер. 22,9. Я, я не знаю, или утро у вас, где вы живете. Далеко? Так. Слик не использовался. Будем делать вид. Точнее, будем думать, что кто не использует слик на старте, тот не знал, что там слик. Пишите, так сказать... В, в комментарии, почему вы не использовали Слик? Знали ли вы, что там Слик? Неплохие ракеты, неплохие ракеты А что геом... а это за геометрия? Подождите-ка Очень хорошая, Антон Петрович А что это такое? Серьезно? А, а зачем? Я только сейчас увидел а Зачем это надо? То есть я могу такой, типа, я тут такой сликаю, бам, высокий джамп падаю на второй слик и набираю целых 700. Очень классно, очень классно. Спасибо, Нибит, очень хорошая Возможно, эта карта просто кусок другой карты, мы об этом не знаем, поэтому что-то на ней происходит очень мистическое. Значит, Антон Петрович, кстати, занимает пятое место. Поздравляем Антона Петровича, ИКУ3 пятое, неплохо. Почти как на ДФВЦ, все в порядке. Так, Тофу. Опять соплюхи с утра Может это аллерген на дефраг Так, очень высокий рокет, но словил его В принципе, да, находишь место, как бы, где ловится и все в целом 1400, здесь скин под себяшкой И рокет нормально Вот это нормально, кстати Ну непонятно, все очень непонятно, как делать финиш Потому что вот этот финиш, он выглядит нестабильным Очень нестабильным Финиш надо, с финишем надо что-то делать так, третье место. Четвертое место, кстати. Тофу поздравляем. И 22.0. Аурум 22 третье место. Поздравляем Аурума. Давайте все напишем Ауруму спасибо за SDC. Очень хороший был компетишн. Я даже скучаю. Мне так сильно понравился, что даже не хочется его портить своими обзорами, понимаете. Очень интересно. Поверху. Суа! Это пахнет призом за оригинальность. Между прочим. Давайте еще раз посмотрим. Я постараюсь объяснить, почему это, скорее всего, не очень хороший роут. То есть, идея классная вообще. Типа... Мое почтение. Пока что, кстати, у Драконикса самый быстрый старт был с одной с одним краундфреймом. То есть, вот он словил. Вот он. Типа, во-первых, тут все это не очень стабильно, потому что надо падать вот на эту вот штучку и делать с нее. Какой-то рокет-джамп. А, а скорее всего, если ты хочешь быстро, то тебе нужен хороший рокет-джамп. То есть тебе надо четко выстрелить диагонально, чтобы тебе дало хоть что-то скорость Не столбцов, а хоть что-то там, 200, хотя бы 300. Далее еще один рокет под конец этой платформы. Далее хороший рокет-джамп. И с приседом, значит, с цейлбаком стреляет назад. Очень классно. Почему плохо? Потому что Авераги э, скорость, она очень маленькая там. То есть, когда ребята там летят, например. В целом... Не, подождите. А может быть. Может быть я прав, а может быть и нет. Давайте поговорим об этом. Потому что это очень интересный момент. Значит, Авераги скорость сверху не очень. Но при этом ты очень быстро проходишь вот эту секцию с финишем. Но с другой стороны, как бы... Hmm. С другой стороны, в ИК-3 я бы нашел, наверное, как-то какие-то ракеты. То есть, здесь, если ты здесь э, стреляешь ракеты по кишке, то у тебя гораздо больше скорости, чем сверху. При этом, если ты проходишь медленный финиш, то вот этот роуд тогда выигрывает сверху. Но если ты делаешь ракеты по кишке и делаешь... Ракету, что падаешь сюда на вот эту булдыгу, на которую упал, не помню кто, кто-то упал из ВК-3 Можно сделать на ней под себяшку. То есть изначально целиться в ту стену вот с последней ракеты Не пытаться типа как-то это... Ну можно, в общем, я вижу отсюда, вижу Делаем под себяшку высокую и стреляем вот здесь ракету И все, вот у нас те же 1800 от этой стены будет Который Ауром выбил здесь При этом у нас вот здесь больше скорости Ну, не знаю, не знаю Возможно, не знаю Сейчас посмотрим москаля Кет, второе место, поздравляем Хоп-па, кет Счастья, здоровья тебе, кет Так, пока, кстати, у Драконикса самый, самый хороший старт Хорошая ракета Че? А, даже вот так сделал. Хм. Хм. Ой, сейчас. Алло, алло, начихал, прошу прощения, ребят а... С таким исполнением в целом неплохо То есть вот это именно из... другое исполнение финиша дает нам плюс секунду от Аурума Потому что у Аурума очень криво А если с одним рокетжампом делать, как Кет, тогда возможно работает Ну у Маскаля, скорее всего, судя по всему, такой же роуд. Поздравляю, Маскаль, первое место в Кутри С трафидовой Чё вы старт Драконикса не взяли, я не понял Драконикс один играет, что ли? 8.3, давай посмотрим Хорошие ракеты Ну да, 1300, 1500 И здесь под себяшка, 1700 А вы, а вы нормально прям тестили? Мне кажется, если нормально Рокеты кинуть в, в кишке, то быстрее будет а, надо, надо с ребятами просто в арка поиграть очень классно. Не, давайте, давайте, подождите. 8,3 было у москаля. Мне кажется, у Драконикса очень качественный старт. со Соскальзыванием. А, 8,5. Видимо, из-за того, что приходится полусеркл там, типа, перед дыркой делать. из этого меньше. Типа на 200. Так и чё? Это как побыстрее пострейфить просто, и ты нормально будешь долетать под хороший граунд и всё. Чё вы? Алё? Имей ты, ёпта. Так, ладно. А -а -а -а. Нормально. Возможно, в ЦПМ примерно такой же роут. Я не помню, сколько у меня в ЦПМ. Наверное, как у Драконикса, примерно где-то там. Но у Драконикса это в офлайне вроде демка должна быть. Не знаю, ладно, посмотрим. А, в общем, 21.8. Пастерикс. Yeah. Чисто, все пока чистенько. Лишних ракеток не кидает. То есть предпочитает слик в ракете. Хорошая напережка. Как на... Рокет наперед хороший был. Ну, в целом качественно. Я не знаю, как будто бы просто побаловался, но выглядит неплохо. Старт очень хороший. Ну, на крафт. Так, использовал слик. То есть люди знали про слик соскальзывание. Отстреливался без дубл -жампа. А здесь тоже слик. Вот видите как. Очень интуитивная карта получилась. Проходится. Очень интуитивно. Ну, не очень чистенько. Надо, конечно, поработать Над ракетами В целом, то есть ракеты Это очень интересный и очень хороший инструмент Над которым нужно работать И нужно чувствовать себя уверенно С ракетами, чтобы не было Вот такого вот, типа А куда здесь стрелять? А вот здесь я не успеваю, а вот здесь там не получается Нужно филигранненько Их расставлять, и все будет хорошо При этом углы тоже надо Соблюдать, то есть в целом <смех> ракеты... Владеть ракетами это очень хорошо. Стрейфом владеть тоже хорошо, но... In my opinion, так сказать, ракетами владеть немножечко лучше. Неплохие ракеты. Нем немножко сбился, мне кажется, э кулдаун ракет укалы в кишке и получилось что как-то последняя ракета из кишки она была не прямо из кишки то есть он одну ракету скипнул где-то получается что у него последняя ракета была раньше ну ладно неплохо неплохо так краксел краксел а я разговариваю алло алло я разговариваю Чуть-чуть бы еще и не залетел. Два прыжка лишних, точнее, один прыжок лишний сделал из телепорта. Скорость не самая высокая. Скорость не самая высокая. А... Я забыл, что хотел сказать, потому что мне звонили. Ну ладно. Ну, ладно. 18 едет Рак стал не смотрит варкапы. К сожалению, так бы я пересмотрел, наверное, потому что я, я забыл, что я хотел сказать, но я помню, что все, все было не очень хорошо Так, у Рейвена э, очень интересное решение, не стрелять ракету в рампу Хорошие ракеты, 1700, rocket в, в противоположную стену, все в порядке, 18 18.9, 32 из 39, неплохо Коз, чуть-чуть, чуть-чуть опередил, 18.5 Неплохие ракеты А вот у меня 14.5 Видимо драконикс А что да Драконикс вроде меня перебивал было в онлайне, не? Ну нормально, нормально Финиш, конечно, можно получше найти Но в целом с пивом пойдет так сказать Так, Майки сразу делает э -э, Circle на VK.com.ZergTV Очень интересно Здравствуйте Сразу делает церкл на слик. Это не очень, конечно, быстро. Вол слик звучит неплохо, выглядит не очень. А. Ну, надо... Иногда, мне кажется, люди, типа... Ну, вообще игроки, игроки которые играют типа на среднем и ниже уровня, мне кажется, они иногда зацикливаются. То есть, ты типа... Ты находишь какой-то для себя роут, что у тебя вот так вот получилось, и ты такой, о, вот это нормально. И они не пытаются дальше развивать, то есть добавлять где-то ракету, менять расположение ракет. Мне кажется, вот такая проблема есть. Наверное, она есть, потому что у меня такая была. Может, не у всех, но все-таки. В этом случае нужно просто... нужно В дефраге нужно всегда бороться с собой. И это правда, это факты нужно всегда стараться говорить себе, что ты чмо, и тебе надо стараться лучше. А что, если здесь вот так сделать, а здесь вот так сделать? Лениться ни в коем случае нельзя в дефраге, потому что если ты ленишься, то ты э, становишься просто игроком, который всегда играет на уровне, типа, ниже среднего, и все. Ну, другое дело, если мы говорим про людей, которые затрачивают, например, да? То есть они просто играют, играют, играют, а результата нет. Результата нет, потому что ты не стараешься Ты не работаешь над своими ошибками Ты не пытаешься улучшить свою технику и так далее А чтобы пытаться улучшить свою технику Нужно страдать это, это факты, страдать нужно Вот Ну, нужно всегда бороться с собой Со своей ленью, со своим нежеланием Типа, что ты видишь, что там можно Вот в Акутри, например, видно, что там можно 2х скинуть Нужно вот, вот если ты никогда не делал 2х А здесь вот надо И ты такой, Не хочу так не работает. Если ты видишь возможность сделать что-то новое для себя, нужно ее всегда использовать. И неважно, если ты из-за вот этого 2Х, например, ты прошел хуже Кузгуха, например, да? Ну, типа, ты сделал это 2Х, но остальное прохождение плохое. Это не важно. Главное, что для, себя ты, что для себя ты сделал это 2Х, и в следующий раз ты будешь намного увереннее чувствовать себя с такими э, триксами. Ни в коем случае не хотел обидеть Кузгуха, я образно говорю, тут кто угодно мог бы быть. Я имел в виду просто последнее место. А, так. Ксиличан, да? Майки мы посмотрели. Силичен. Нет, Пашу мы посмотрели. Нет. Здравствуйте, Хульган. здравствуйте. А, и, кстати говоря, я не знаю, Константин Владимирович смотрит или нет. Спасибо большое за поддержку, Константин Владимирович. Также спасибо за поддержку Кузлеху и Кузгуху. Очень приятно. Спасибо, ребята. Я даже, видите, бодрячком сегодня с утра. Много разговариваю. Очень интересные ракеты. Очень интересно. Финиш меня порадовал. Это очень интересный вариант. Но при большой скорости такое не получится, к сожалению. Но другой позитивный момент. Что, в принципе, Паша для себя нашел роут. И это очень хорошо. В принципе, если ты для себя находишь под свою скорость, не пытаешься типа топ роуд сделать, а под свою скорость находишь свой себе роуд, это всегда приятно, всегда хорошо смотреть. Возможно, я ошибаюсь на твой счет. Я не знаю, я вообще, я не знаю, насколько часто я ошибаюсь в своих предположениях, поэтому не будем об этом. Пишите в комментариях. Здравствуйте, хэппи Гришка снова. Использовал два слика 1400. 1400 две ракеты чуть-чуть надо было чуть-чуть рано выстрелил в рампу очень интересный слик монка стир ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой. А, в общем то не очень правильная техника слика а, не очень хороший старт потому что старт желательно находить себе такой чтобы ты падал на рампу внутри там эта рампа она просто вот она должна тебе кричать Упади на меня. А, вот. Ну и финиш, конечно, немножко не получился. Не получилось. В рампу надо было чуть-чуть подождать побольше. Так, синтакс. 17,6. Тоже использовал как будто бы два слика, да? Вот выстрел об рампу получился. Старт в целом хороший. Нормальная техника слика. Здесь на рампу и просто рокиджам. Да, все чистенько, все прекрасно. Вообще все, все классненько. Так, Кузлех, сык ты в кар. Ничего себе. Кузлех из одного города с Кузгухом. Ого! Так, 1100, два слика, триста Поехали, Кузлех! Так, кстати, неплохая ракета. Ой-ой-ой, что случилось? Там как будто это... Слушай, ну вообще все неплохо. Вообще все неплохо. А, кстати, Ауруму не даем, то приза оригинальны. Роуд не очень. Ну, в плане <laughs> не очень оригинальный. Я хочу, я хочу понять, Кузлех. Э... У тебя же сенс вроде высокий. А что у тебя вот здесь вот случилось, Кузлех? Что вот здесь вот произошло? Что у тебя с мышкой? Я не знаю, в замедлении это выглядит нормально, но когда быстро смотришь, там как будто мышку занесло на повороте, так сказать. Ну, нормально, нормально. Хорошая демка, хорошее прохождение, хорошие ракеты. В целом, в целом Кузлех продолжает радовать. За Кузлехом мы просто давно следим. Если кто-то вдруг начнет завидовать, что я на Кузлеху обращаю много внимания, просто, во-первых, Кузлех, конечно, поддерживает, но это не основная причина. Во-вторых, Кузлех растет. Кузлех стабильно шлет Почти вроде, я не знаю, вот на все, наверное, варкапы стабильно шлет. Я не знаю, чем он занимается в жизни в плане свободного времени. Но уделять, наверное, времени столько дефрагу, когда тебе 50, не очень правильно. Тем не менее, Кузлех растет. Кузлех продолжает развиваться. С ракетами... Я бы, наверное, на этом этапе, Кузлех, я бы тебе посоветовал сделать сенс поменьше. И, возможно, у тебя будет получаться лучше. То есть, чтобы, точнее, сделать его... Ну да, поменьше. То есть, если у тебя 3, надо сделать там 2.8. И, И, возможно, у тебя будет больше контроля. Надо просто привыкнуть, надо перебороть себя, привыкнуть к более низкому сенсу и, и получить взамен чуточку больше контроля, что тебе поможет в целом вообще при игре. Так, бой Киров. Это бывает. Тоже с одного сёркла на слик... Я не знаю, там в принципе широкий старт, вроде бы понятно, что можно сделать типа при джамп, что было бы быстрее, но видимо ребятки не очень привыкли к таким му мувам, так сказать. Очень хорошо, залетел еле-еле, точнее как очень хорошо, ну еле-еле залетел ганжабой бывает. Так, сколько там еще, волканоид, где? Опа. Анмерика, ага. Я тебя понял Так, тоже это ну, ты шепотный, ну что случилось? Тоже почему-то сёркло, это очень интересно Так, порезал себе вообще скорость перед падением Это не очень правильно, в рампу выстрел хорошо а, Пока что в полп. кстати, по-моему, из, из ТП в пол пока никто не стрелял В целом, да, вот этот э, роут, наверное, он самый плюс-минус очевидно, Что ты падаешь просто на, на рампу и кидаешь ракету Так, некро, некропсай Не знаю, кто это вот как бы приджамп, но как бы можно, конечно, по посильнее при там, там вроде бы достаточно широкий старт, как бы просто, чтобы сделать цельный хороший серкл и второй прыжок. Типа, на слик. Такие моменты надо смотреть, типа такие моменты надо всегда чекать, где старт находится, сколько у тебя места. Это всегда, это типа с этого начинается анализ карты, по идее. То есть ты разочек прошел карту... Ты понял, как она выглядит, что она себя представляет, а может 2-3 раза прошел. И ты начинаешь искать роуты. Первое, что ты делаешь, ты изучаешь старт. Что там, где там триггер, какие есть варианты, могу ли я сделать преджамп, нужен ли мне этот приджам И вот это все. Понятно, что так как я сказал, что мы с Дракониксом полчаса не видели этот слик, то мы старт не изучали. Но как бы ты не то что... Мы не то, что не изучали старт, мы не изучали текстуры на карте. Старт, старт это по умолчанию, ты вообще, ну это на подсознательном уровне происходит. Так мята, ладно. 173. Телефоном это. Так два слика использовалось 1400, 1600, 200 на рампе. Хороший выстрел в верхнюю рампу. Ракеты, не использовал много ракет, под себяшка не очень удалась, еще врезался на финише, ой ой ой ой В целом прохождение хорошее, все хорошо, не знаю что сказать, ничего такого ошибка выделяющегося нету. Так, это между прочим мод деды, теперь он ав -Зиппер. Ради чего? Очень хорошие ракеты, очень качественно. Здесь будут допаркеты, только на вылете. Ну, ладно. Ну, и Рокетджамп в рампун. О, еще и Лида. Вообще классно. Ну, <связать> мог бы очень сильно улучшить свой тайм. Как минимум, если бы ты стрелял Рокеты в кишку. Ну, это и ми ми Миату, ну это... Просто они, скорее всего, иностранцы, скорее всего, не смотрят эти обзоры. Они смотрят Кразиала. Я думаю, Кразиал им сам там какие-то комментарии даст, Поэтому, наверное, не знаю. Ладно, займ, между прочим, с Украины. Здравствуйте, займ. Здравствуйте, Андрей. Я правильно помню ваше имя, Андрей? Равицапа, помню фотографию. Не забыли еще про нас, а вроде бы в ИК-3 займ играл. Хорошие ракеты. Под себя ракета не очень удачная была из телепорта. Но в целом, в целом нормально. Опять же, вот в этой кишке накидать ракеты сразу тайм очень сильно улучшится. Другой разговор, что там нужно больше контроля, естественно, иметь в своих руках, чтобы эти ракеты нормально кидать и не, не обкакаться, но... А как вот ты, с другой стороны, вот это про то, что я говорю, вот ты знаешь, что, скорее всего, или не, ты точно знаешь, что надо кидать там ракеты, но ты не кидаешь, потому что у тебя не получается, у тебя там руинится тайм, что-то еще. Нужно, вот, вот про эту борьбу я говорю, что нужно просто пытаться, и не важно, на, на тайм вообще забить Да, неплохо, неплохо Кабла Так, GH High из Литвы, но он говорит по-русски, по-моему Здравствуйте, здравствуйте Так, 1300 Сто на слике Хорошие отстрелы Пешком проходил после телепорта не очень правильно. Использовал вот эту булдыгу, кстати, чтобы на рампу не так сильно, наверное... Ну, для, там, скорее, для спейсинга. Очень хорошо, очень хорошо. Так, Undead? RDDPI? Кто это? Кто это? Я не помню. Монкастир, Монкастир. Ну, нормально. В целом, в целом пойдет, но опять же, рокеты в кишке, немножко другую технику слика надо там использовать. Ну, и вообще научиться, если не умеешь. И тут у нас, кстати, зафреймили Сергикус. Что-то что с никнеймом стало. Сергикус зафреймил RDDPI Так, Настраивается, Сер... Настраивается, настраивается на победку Смотрим Если он глотнул кофе, я тоже глотнул кофе Очень интересно, очень интересно Я бы даже... Спросил, почему это один тайм Потому что финиш у Сергей Куса очень хороший Прямо, прямо, м -м, прямо, качество Так, кипиш, где драконы, кипиш? Поставь дракона, кипиш, алё Я тебя 15-й обзор прошу, поставь обратно дракона Две ракеты только было, по идее, в кишке Это тоже не очень, не очень правильно то есть, по идее, как бы, две ракеты ты кидаешь в кишке в случае, когда ты начинаешь изучать карту. Ты еще точно не знаешь, какие скорости тебе нужны. Ты еще точно не знаешь, какие спейсинги у тебя. Типа, ты еще точно ничего не знаешь. Ты просто набиваешь руку под карту. Ты ее как бы заучиваешь, что там впереди, какие повороты и так далее. А потом нужно добавлять ракеты. И вот, вот. Каркиус из, из США. США. Ну, пока, видите, пока слик не очень хорошо как-то используется. Одну ракету скипнул, видимо, потому что перелетал эту рампу верхнюю. Это бывает. Неп неплохой слик, как бы нормально скорости, но опять же, это не очень эффективно. Так, Антон Петрович, здравствуйте, здравствуйте. 16.0. С приджампом. 1300. Видите, у Антона тоже со сликом не все так красиво. качественно, от пола стреляться не стал, тоже из кишки не, не стал стреляться не знаю, не знаю в кишке, конечно, там там две ракеты можно перед сликом условно выстрелить типа, еще получается две кишки. кишке четыре ракеты там в этой комнате помещается ЗИЛ Франция ну ладно, ну это зависит еще от техники как бы, естественно, это ой, 1400, поехали а по низу надо точно, я, я ж... А зачем я по верху прыгал? По низу надо и поэтому у меня спейсинг не складывался. Все Я вспомнил. Вот по низу прыгаем и значит попадаем сразу в дырочку на рампу. Вот узила начинается. Хостовары. Он жив. Он живой, ребята. Хостовары. Хостовары. товары Хостовары. Хостовары. Очень хорошо. Очень хорошо. Я еще не посмотрел демку, куда я уже... Я уже очень хорошо. Кас-кас-кас. Кейборд-оунер. Что случилось с хост-товарами? Это не хост-товар, на со мной. Вот, как бы, вот этот вот спейсинг, он сам... Вот-вот-вот, вот так вот, да. Ну, единственное, что я бы, конечно, порекомендовал все-таки... Ой-ой-ой, очень, очень хорошо получилось... Получается, подсебяшка нужна супер маленькая, супер, вообще без высоты, чтобы сделать такой дублджамп. Это, конечно, качество. И зафреймил хвостовары, кстати, пуз. Вот этот старт скорее всего, старт победителей. Как бы нужно выбить достаточно скорости. Прыгнуть там наверх, чтобы здесь на краешек прыгнуть, чтобы здесь повернуть прямо на рампу. Здесь две ракеты абсолютно не нужны на самом деле, потому что ты просто удлиняешь себе траекторию. Да, хотел, наверное, к стене еще отстрелиться, но там, да, слишком много скорости и слишком мало спейсинга Так, драконик с 14656 Давайте посмотрим, если это с онлайна. Нет, это не с онлайн. Нет, с онлайн. нет? Нет, не с онлайн. Так, тоже интересный старт другой какой-то То есть из-за этого прыжка чуть-чуть шире становится спейсинг Две ракеты в кишке, но это маловато скорости, конечно Старт очень интересный Ладно, давайте дальше Пятое место, драконикс, поздравляем Маскаль четвертое, поздравляем 1400 Вообще, друг... Вообще разные спейсинги у всех Вот, вот, вот, типа того Вверху Здесь опять же какой-то прыжок Просто без всего И 1200. Да вы прикалываетесь, что ли? Чего че вы? Стрелять ракеты нормально. Так, Рейн, третье место. Поздравляем. 14... 408. Серклом просто... Вот у со спейсинг. Поворот. Интересная под подсебяшка в рампу. Много ракет. 2 300 Ну... Не знаю. А ракеты в конце бы, конечно, стараться по прямой как-то пострелять. Так, э, проки-поп тоже 14408. Естественно, у ребят, свой роут на, так сказать, роуд на двоих. Голландский роуд. Неплохие ракеты, под себяшка. А вот там дебил как раз играл. Нормально, нормально. Ну и Анг. Разница, давайте посмотрим, да? Разница в 700, то есть один прыжок А вообще, смотрите какой приджа Интересно, то есть он выше падает, у него здесь чуть-чуть больше скорости а, Ну да, ну логично, давайте посмотрим еще раз То есть как бы да ну то, что при джампе это, конечно, огорчает Потому что это изменение спейсинга, оно, скорее всего, там соточку дает а Это уже, она уже наращивается здесь То, что здесь мало ракет, это, конечно, не очень Но вот эта подсебяшка, в принципе, да, логично Ты делаешь подсебяшку, ты делаешь вот эту ракету И на рампу падаешь но оно не очень очевидно, конечно. Оно логично, но оно не очень очевидно. Если карту играть нормально побольше. Все будет в порядке. Ну, что я могу сказать. В принципе, Маскаль, поздравляем, первое место. Анха, поздравляем, первое место. Результаты неплохие. Давайте посмотрим. Бровзер. Значит, 32 демки и Иммортал прислал вне компетишена э, 17 демок в ИКУ-3. Очень приятно, очень красиво. Москаль получил плюс 80 к возрасту, все в порядке. Ангпол получил просто 84. Драконикс получил плюс 5. Здесь еще 40, плюс 120 к возрасту. Москаля очень старый, очень... Очень старый. Так, и сейчас у нас идет, значит, Порнстар Блесс. А, кстати, космонавт... Насколько я правильно понял, использовал макрос на мышке со спамом атаки и прыжка, да? Или что-то типа того было. То есть, макрос на мышке, вот это суть. А вообще, давайте посмотрим правила. Программные читы, исходный кок, код, это, это нас не интересует. Дальше смотрим. Изменять память, используемую в DeFrag, во время игры с помощью внешнего приложения. Это мы не, не используем. Разрешенные клиенты. Это все в порядке Скриптовые читы Запрещено выполнять с помощью программных или аппаратных средств Что включает в себя макрос Последовательность команд Которая повлияет на поведение игрока При помощи заранее определенного времени и порядка исполнения команд То есть это фактически описан макрос Макросы использовать нельзя, ребят я не знаю, может быть, кто-то не так... Или, ну, я ни в коем случае сейчас не пытаюсь, типа, загнобить космонавта. Но я всем еще раз напоминаю, потому что давно не было никаких инцидентов. Я на всякий случай всем повторю, что правила вообще написаны не просто так. И правила нужно знать, чтобы предостеречь себя. Никто не говорит, что макрос это читы. Как, ну, в дефраге это читы, по большому счету. И в дефраге, когда тебе надо каждую миллисекунду прожимать, собственно, ручно все кнопочки, то это является не очень приятным таким... Точнее, ну это типа облегч... облегчающий такой, типа, фактор вот эти вот макросы ваши. В общем-то, макросы использовать нельзя на мышках, на всяких, где там, не знаю, теперь макросы на клавиатурах, на наушниках, на колонках. Никакие макросы нельзя использовать. Просто еще раз напоминаю, в принципе космонавт, я не думаю, что он хотел прямо улучшить свой тайм и специально там макрос поставил. Я не считаю, что, как бы, еще раз повторюсь, да, я не обвиняю космонавта ни в чем. Просто раз такой инцидент всплыл, давайте как бы будем следить за этим и давайте не будем использовать всяких вещей. То есть, может быть, здесь непонятно, что это макрос. Возможно, вы прочитали, такие, ага, ну так, ну я типа ботов там не использую никаких. Ага, все, дальше поехали, почитаем, что там, что там, бла-бла-бла. Возможно, носов там добавит, не знаю, например, да, я бы, я бы наверное, да, порекомендовал носов, я ему передам, что можно написать, например, 2, 1, запрещено такое-то. Например, использование вот этого, то есть, перечислить, перечислить какие-то конкретные примеры. Например, запрещено использовать... Любые средства для синхронизации действий игрока. Ла-ла-ла. Игрой должен синхронизировать свои действия самостоятельно. Ну вот, ну, это тоже считай про макросы. Как бы. Например, использование макросов да, опять же, там, или использование биндов там на выстрел прыжок. То есть это тоже запрещено. Типа RG-скрипт. Ну ладно, в общем, всем спасибо. Следующая карта у нас Портстар Блес. Очень, очень классная, очень интересная карта, особенно в eq 3 Я думаю, все словили двойную пенетрацию в ЭКУ-3. Но в целом, вроде как, у нас ребятки в ЭКУ-3 играют. Даже Ивух, возможно, пришлет демочку, будет очень интересно посмотреть. Ну и все, всем спасибо, всем удачи. Еще раз спасибо за поддержку. И подписывайтесь в Телеграм. Все анонсы, все новости там, в Телеграме. Ссылка в описании. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.